Приветствую на связи Марьяна Лобина, и сегодня мы с вами будем разговаривать вообще на тему а, интернет-профессий, потому что очень часто нам задают вопрос, ну вот освою я копирайтинг, ну и что с того, ну и что я буду теперь тексты писать и все что ли? Вот именно на эти вопросы я буду с вами, вам сегодня отвечать. А, почему? Потому что вам нужно понимать, что есть обычные офлайн профессии, например, токарь, слесарь, пекарь, продавец, не знаю, в Евросети, да? То есть вы делаете что-то полезное для вашего заказчика, для вашего работодателя, и он вам за это платит деньги. В интернете то же самое, только есть немного другие профессии. Мы с вами сегодня разберем три направления. Я вам просто покажу на примере этих трех направлений, вообще, куда, в какую сторону можно двигаться, чтобы у вас было понимание, что, например, копирайтинг – это не только написание текстов. Поэтому давайте мы с вами начнем. И мы, кстати, с вами начнем как раз с копирайтинга. Давайте вот э, посмотрим. Вообще копирайтинг. Э, что такое копирайтинг? Копирайтинг – это, по сути, написание уникальных текстов. Вариантов, может быть, для этого очень много. Вы, например, научились, научились писать продающие тексты. Вы можете работать просто, например, копирайтером. И, например, писать статьи на сайт. Если заметили, например, на нашем сайте у нас постоянно, каждый день появляются статьи, у нас работает команда копирайтеров, это те люди, которые пишут нам уникальный контент. Соответственно, размещают его на сайте. Например, так. Можно писать для, допустим, предпринимателей email рассылку. То есть вы также подписаны на какую-то рассылку, вы понимаете, что письма, которые вам приходят, они могут быть написаны тем человеком, на который вы подписаны, но они также могут быть написаны его командой. Дальше. Вы можете работать, если вы, допустим, знаете копирайтинг, вы можете работать в рекламе. Реклама. То есть вам надо понимать, что все рекламные объявления, вообще все, что вы видите в интернете, это тоже так завязано на рекламе. На рекламе, точнее на копирайтинге и на дизайне. То есть в рекламе вы тоже можете себя, скажем так, реализовать. Еще одно направление это, допустим, администрирование групп. Там, Вконтакте, например. да. То есть вы пишете контент, вы можете сочинять его, можете где-то искать интересные источники, да, и перерабатывать вообще все темы и выдавать новый, например, контент. Где еще может понадобиться копирайтинг? Например, вы можете работать личным помощником. Вот здесь на самом деле при работе личным помощником пригодится абсолютно любая информация в вашей голове и абсолютно любые навыки. Чем больше вы умеете, тем круче личным помощником вы будете. Также вы можете писать продающие тексты, допустим, для лендингов, да, то есть есть, вы видели продающие такие длинные страницы, на которых есть, ну, какая-то продажа, что-то продают, может быть, там видео какое-то, и там описание товара, и кнопка купить. Вот для таких лендингов тоже нужны продающие тексты, то есть вы тоже также можете их писать. Еще вы можете зарабатывать, если вы знаете, допустим, если вы владеете копирайтингом, то вы можете зарабатывать на коммерческих предложениях, то есть вы можете научиться писать коммерческие предложения, и именно этим вы можете зарабатывать уже, работая с вашим работодателем, да, постоянным заказчиком. Также вы можете работать, например, в издательстве. в издательстве. То есть вы можете, например, также писать для какой-то газеты, журнала, то есть опять же отсюда сюда же идет журналистика. Кстати, у нас бывает такое, что человек говорит, я вот журналист, я обучился на журналистику, и я люблю писать. Вот это, кстати, ваша тема, потому что если вы научитесь еще помимо того, что вы умеете уже писать, и у вас есть свой стиль какой-то, в котором вы пишете, если вы научитесь писать непосредственно уже продающие тексты, это будет огромный-огромный плюс в вашу копилку. Дальше, какие еще работы можно делать? Еще, например, можно наполнить там себе портфолио и, там, допустим, делать описание товаров описание товаров например представьте вы нашли заказчика у которого есть интернет магазин как вы понимаете интернет магазин это большой сайт на котором есть куча куча куча разных товаров так вот копирайтер нужен для того чтобы описывать эти товары и чтобы посетитель сайта, покупатель мог выбрать именно то, что ему нужно. Соответственно, навык копирайтинга вам тут очень сильно понадобится. Просто запомните. Ну, я думаю, что в принципе понятно, что э, с навыком копирайтинга можно вылезти, в принципе, в, любой, э, в любом направлении. Главное, э, это иметь желание, чтобы вы хотели это делать, чтобы вы э, развивались в этом направлении. И тогда вы сможете найти себя в каком-то направлении, связанном с копирайтингом. Теперь давайте э, разберем еще одну профессию, допустим, веб-дизайн. Мы, кстати, веб-дизайну тоже обучаем. Веб-дизайн. Ну, во-первых, давайте определение дадим. Да? Веб-дизайнер это человек, который рисует веб-элементы разные. Баннеры, это могут быть баннеры, это могут быть дизайн лейдинга сайты и так далее. Но если вы, допустим, веб-дизайнер, то первое, что вы должны знать, это Photoshop. Соответственно, если вы знаете Photoshop Photoshop, то вы, соответственно, можете уже заниматься как минимум ретушью. То есть, если вы работаете с фотографами, они вам могут отдавать свои снимки, и вы можете, допустим, ретушировать свадебные фотографии и так далее. Вы можете делать баннеры, вы можете работать в рекламе. То есть, также помните, да, я вам говорила, что реклама состоит из двух частей: копирайтинг и дизайн. Потому что реклама, как правило, это какая-то картинка, например, в Яндекс.Директе картинка, тут есть заголовок и тут есть текст. То есть, это рекламное объявление. Соответственно, для того, чтобы рекламой заниматься, вам нужно знать копирайтинг и дизайн. Либо работают два человека над рекламой. Дальше. Вы можете также работать в издательстве. То есть, э, делать иллюстрации для книг каких-то для журналов, естественно, вы можете быть графическим дизайнером, графическим дизайнером. Если вы изучаете уже графический дизайн, то есть вы больше иллюстрирование изучаете, например, вы можете быть, опять же, иллюстратором, иллюстратором. Вы можете, опять же, вести админ-групп, то есть вы можете администрировать группы в социальных сетях, неважно, не обязательно вконтакте, да, вы можете администрировать абсолютно любой социальной сети вы можете например делать оформление оформление групп вконтакте или страниц в фейсбуке или э, каналов на ютубе то есть везде везде в социальных сетях нужно оформление например если это youtube здесь должна быть иконка здесь какая-то э, какая-то картинка да, которая будет человека э, располагать к этому каналу и показывать что можно сделать тут какое-то ЛТП пишется то есть призыв к действию, какие-то кнопочки и так далее то есть это тоже можно научиться делать и делать для ваших заказчиков дальше вы кстати можете работать в команде по сайтостроению допустим да то есть вы можете устроиться в команду в команду по созданию сайтов и вы можете уже непосредственно вместе с ними работать над созданием нового сайта. Эта команда, как правило, состоит из нескольких человек. Это значит Первое – это маркетолог, это дизайнер. То есть маркетолог определяет, какая цель страницы или сайта, он определяет целевую аудиторию, он определяет, какими триггерами вы будете оперировать, для того чтобы человека привести туда, куда нужно дизайн. Также копирайтер работает здесь. Также работает верстальщик. То есть, верстальщик это, те, это человек, который ваш дизайн будет переводить в код, то есть, в текстовый вариант, в код, понятный компьютеру, чтобы компьютер понимал, что там должно быть. И программист. Программист от верстальщика отличается тем, что верстальщик больше работает именно сверсткой, то есть, он дизайн превращает Код, а программист он больше занимается а, какими-то а, скриптами больше там, формы заявки а, таймеры и так далее то есть какие-то вещи которые должны быть запрограммированы на конкретные действия в общем тут тоже очень много вариантов куда можно выйти с этим кстати есть огромное направление в, из дизайна это полиграфия с полиграфией, я думаю, вы понимаете, что можно делать там те же баннеры, те же листовки, визитки, все что угодно. Если вы будете вот это уметь делать, вы просто можете, например, ваш заказчик может вам заказать визитки, баннеры, листовки, все что угодно. Если вы знаете стандарты, параметры для полиграфии, вы можете это делать, просто отдавать ему работу в фотошопе. Дальше он будет уже распечатать, как ему нужно. Ну и еще одно есть направление, которое на сегодняшний день набирает очень большие обороты, это инфографика. Здесь тоже нужен дизайнер, давайте напишем это вот здесь. Будет инфографика. Что такое инфографика вообще? Это представление информации в интересной форме, с какими-то персонажами, вылетающие штуки, буквы всякие и так далее. То есть... Дизайнер создает идею, создает, он рисует вот эти макеты и так далее. Он участвует в создании вот этих роликов. Опять же, если мы говорим про инфографику, вы можете работать, например, в паре с видеографом, да, который будет уже оживлять картинку, то есть вы ее рисуете, он уже оживляет картинку, превращает ее в видео. Соответственно, вы можете точно так же работать в команде с видеографом. А если вы хотите делать статичную инфографику, то есть, например, для каких-то PDF-файлов или для презентации, то вы тоже можете это делать для ваших работодателей. Ну, я думаю, что тут тоже, в принципе, понятно, да, по направлениям деятельности, то есть что можно вообще делать, если вы будете изучать веб-дизайн. Я вам сейчас это показываю для того, чтобы у вас была не плоская картина, да, то есть я веб-дизайнер, я умею делать только баннеры. Это неправда, потому что... Если вы хороший веб-дизайнер, то вы умеете делать не только баннеры, вы можете применить свой талант и свои навыки в разных абсолютно областях, и вы можете все это делать. Давайте еще одно рассмотрим направление. Давайте, например, ну, продвижение или маркетинг. Продвижение или маркетинг. Или реклама, да, то есть разные варианты. Давайте вот так, еще Реклама. На самом деле, вот, вот это вот направление, оно очень востребовано в принципе на сегодня. Почему? Потому что для предпринимателей очень важно, чтобы у него был трафик на сайт. То есть, если, представьте, да, ваш работодатель, у него есть сайт. Вот это сайт. Сайт может быть сколько угодно классным, но если на него нет трафика, то есть люди не приходят на этот сайт, соответственно, этот сайт не конвертирует в деньги. То есть, если вы можете привести вашему работодателю клиентов, если вы можете создать вот этот трафик, то ваш работодатель будет вам очень благодарен, потому что если вы будете приносить ему деньги, он будет готов вам эти деньги платить. Вот что важно. Поэтому вот это направление именно по продвижению, по рекламе, оно на сегодняшний день, мне кажется, самое востребованное, потому что какой бы работодатель у вас ни был, онлайн, офлайн, неважно, если... Работодатель есть в интернете, ему нужно продвижение. Это может быть даже обычное кафе, которое есть в вашем городе. Но ему нужна группа ВКонтакте, например. Ему нужен сайт, ему нужен, там, не знаю, перископ, там. Ну, ему нужен YouTube и так далее. То есть разные варианты. Если вы можете в этом всем участвовать, это очень круто. Теперь давайте рассмотрим вообще, какие есть направления именно по рекламе. Понятно, что есть очень много каналов рекламы, и вы можете, в принципе, развиваться в нескольких. Но я вам советую определиться, какой ну, сначала какой-то конкретный канал, с помощью которого вы можете потом уже понять принцип работы рекламы и двинуться дальше. Мы, например, с учениками начинаем с ВКонтакте. Почему ВКонтакт? Потому что, во-первых, это социальная сеть, люди очень любят социальные сети. Во-вторых, если говорить еще про, допустим, Facebook, Одноклассники, не знаю, там, Twitter, Instagram, например, да, вот эти все социальные сети. ВКонтакте это самая сложная по настройке социальная сеть в принципе. И мы, например, проходим продвижение ВКонтакте, Затем, чтобы у вас правильно, правильные логические цепочки, как это вообще делается. Как строится объявление, как работает с целевой аудиторией и так далее. Как ее подбирать, формировать и так далее. Соответственно, если вы выучите «Контакт», то вот эти вещи все, они будут для вас прям очень легкие. Это проверено на наших учениках, поэтому изучив просто ВКонтакте, вот эти вещи вам будут уже понятны. Вот что важно. Дальше. Например, есть контекстная реклама. Она есть в Яндексе, есть в Гугле. То есть, соответственно, если вы научитесь вот эту рекламу настраивать поисковую, то у вас тоже будет э, большая фора вообще перед всеми э, фрилансерами, которые есть. Потому что на сегодняшний день, откровенно вам скажу, хороших настройщиков, что здесь, что здесь, нету. Их очень мало. Если они есть, то они при заказах постоянно. Поэтому у вас есть все вообще возможности для того, чтобы вот это дело изучить. Дальше. Вообще, где нужны будут еще навыки продвижения? Как минимум, это личный помощник опять, да? То есть личный помощник может заниматься всем чем угодно. Он может писать статьи, он может заниматься продвижением, обзвоном формированием каких-нибудь баз, там, всего вообще, все что угодно. Поэтому, вот, чем больше вы знаете, тем крутым, тем более крутым личным помощником вы будете. Но я хочу вам сказать, что если вы будете знать продвижение я не думаю, что у вас вот это будет цель личный помощник. Вот, потому что вы сможете зарабатывать гораздо большие деньги. Дальше, что еще? Еще вы можете работать также, опять же, там, в том же издательстве, уже на блоке рекламы, вы можете работать на сайтах, то есть иметь работодатели, которые владеют сайтами, интернет-проектами крупными, и вы можете заниматься трафиком. То есть это своеобразный, называется трафик-менеджер. Трафик-менеджер – это человек, который гонит трафик на сайт. Вы также можете быть маркетологом. Вы можете, если вы эту тему знаете, вы можете даже, откровенно вам скажу, что вы можете сделать свой проект. Абсолютно не важно, что вы умеете. Абсолютно не важно, вы хоть вообще носки вяжете. Но если вы это делаете круто и сможете вот это продвинуть в интернете, вы будете про деньгах. Вот этому мы, мы тоже будем обучать в скором времени, поэтому э, мы сейчас готовим на, на это программу, поэтому будьте в курсе. Также я хочу отметить, что на сегодняшний день с, одними из самых распространенных вообще каналов для рекламы является Инстаграм и Ютуб. Э, YouTube. Почему? Все очень просто. Вот, вот эти социальные сети в них сидит очень много людей. Но есть две социальные сети, в которые набрали свою популярность очень быстро. За счет чего? За счет того, что Инстаграм работает с фотографиями. Я вам откровенно скажу: люди больше любят смотреть, чем ну, смотреть фотографии, чем читать. Поэтому социальная сеть Инстаграм очень быстро растет. Вы можете начать, допустим, продвижение там, продвигать Инстаграм можно как э, через, допустим, рекламу на Фейсбуке настраивается, э, реклама в Инстаграме. Либо вы можете, допустим, проделать аккаунты, делать взаимные репосты, можете делать, э, допустим, конкурсы разные и так далее. То есть продвижение здесь очень классно работает. Либо это YouTube. YouTube канал очень быстро развивается. Например, наш канал, э, вы просто пишете видео, вы здесь должны уметь его монтировать, если вы сами это делаете, либо отдавать видеографу. Ну и, соответственно, вы можете оформлять каналы, продвигать и так далее. То есть человек, который занимается маркетингом, он больше всего занимается э, стратегией, вообще стратегией полета, да? Вы разрабатываете какие-то новые фишки, идеи, где еще взять клиентов и так далее. Вот это очень тоже интересное направление, можете рассмотреть его для себя. Я надеюсь, что в этом видео я смогла вам чуть больше рассказать Вообще, что э, кроют за собой вот эти профессии онлайн. И я думаю, что вам сейчас стало больше понятно, чем вы можете заниматься в интернете. Кстати, есть еще один способ, очень классный способ для продвижения. Это SEO-трафик. SEO-это когда вас просто находят по поиску э, клиенты уже теплые, которые ищут в поиске что-то и находят сайт, который нужно. Я думаю, что это видео вам э, понравится, если это так, то жмите «Мне нравится» прямо под этим видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. К слову, хочу вам сказать, что вот это э, та информация, которую я обычно даю на платном нашем тренинге, но я решила вам немножко приоткрыть двери и показать, что у нас там. Если вы хотите узнать больше, если вы хотите обучиться профессии, то прямо рядом со мной вы видите баннер, и вы можете зарегистрироваться в ранний список на наш популярный тренинг удаленной работе, где мы всего за два месяца обучаем вас полноценно профессии и помогаем найти первых работодателей. Если вам это интересно, то прямо сейчас жмите на баннер. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. На связи была Мария Налобина. Увидимся!